Привет, ребята, меня зовут Евгения, я из города эндельса Я прошла курс риэлтор в профессии и бизнес. В недвижимости я работаю около пяти лет, о курсе узнала год назад. И на сегодняшний день я очень сожалею, что не прошла его раньше. А почему же я все-таки пошла сейчас на этот курс? Потому что у меня появились определенные цели, Мечты. Одной из целей – это зарабатывать миллион рублей на себя, не на агентство. И еще я всегда мечтала работать с первичным рынком, с застройщиками. Но как к ним подойти, с какими предложениями, я, честно говоря, не знала. И уже на первом курсе обучения э, нам дали материал, нам дали инструменты, нам дали скрины и сказали, идите и работайте. И вы не поверите, уже к концу первой недели обучения со мной готовы были работать четыре застройщика. Как это получилось, я не знаю. На сегодняшний день я это пока еще не понимаю. Но нам сказали, сделай, мы пошли делать. И у нас получилось. На второй неделе у нас уже стали появляться заявки. У меня было три заявки стоимостью 400 рублей. Еще хочу отметить огромную работу наших кураторов. Они не оставляли нас ни днем, ни ночью. Они были с нами на связи круглосуточно, отвечали на все наши вопросы. Какие бы вопросы мы им не задавали и в какое бы время. То есть мы на все получали ответ. У нас была очень дружная группа. Мы все общались в чате. Все стали практически родными. Что еще хочу сказать. ребят, не бойтесь, сидите, обучайтесь. Вы не пожалеете. Единственное, о чем я сейчас жалею, это о том, что я не пошла заниматься раньше. Вот. Всем удачи, успехов, всего хорошего. У вас все получится. Вперед!